когда закрывать сделку. В этом уроке мы будем говорить про профиты. И в первую очередь мы разберем типичную ошибку, ошибку новичка или как делать нельзя. Затем рассмотрим, как же нужно ставить цели. Рассмотрим частичное покрытие позиции. Рассмотрим, какие формации могут быть для определения и постановки ваших целей. Это уровни опять же, поддержки сопротивления, о которых мы давно говорили. Индикаторы перекупленности и перепроданности. Ускорение тренда. И дальше в отдельном уроке рассмотрим роботов для выставления профитов. Начнем с типичной ошибки новичка. И не только на самом деле новичка. Какая психология? Войти в сделку и как только небольшой профит появился, тут же ее закрыли. Все, мы радостные и довольны, Профит закрыли. А если мы пошли в убыток, мы готовы пересиживать. Сколько угодно, лишь бы не крыть лося, а потом закрыть в ноль и радоваться. Вот это очень частая ошибка. Часто ей, многие ей страдают. Психология должна быть полностью противоположной. Жесткое покрытие убытков. А вот в профитах можно чувствовать и вести себя более вольно. Покрыть часть позиции, подождать еще. Или закрыться, если достигнута цель. Таким образом, стопы, наличие стопов гарантирует, что вы счет быстро не обнулите. Но если вы неправильно поставите цели и не додерживаете свои профиты, то вам, естественно, заработать денег не удастся. Вы просто будете топтаться в нуле и просто тратить свое время. Профитов у вас не будет. И теперь давайте перейдем к постановке целей. То есть цель так же, как и стоп, должна быть обязательно определена до того, как вы вошли в сделку. Почему? Потому что, потому что пока вы вне сделки, вы мыслите адекватно. Если вы в сделке, то вы становитесь неадекватным уже, и поэтому цели должны быть определены до того, как вошли в сделку, и ни в коем случае менять их нельзя. Что может быть? Может быть частичное покрытие позиции, если вы дошли до какой-то... ну или произошло какое-то вот движение, которое вы не ожидали. Да, частично можно покрыть, но все равно цель нужно выдерживать и досиживать. Может быть постановка цели простой, которая не связана с тех анализом. Это соотношение вы выбрали стоп, а профит сделали просто в 3, 4, 5 раз больше. 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5. Очень частое стандартное соотношение стопа и профита, которое неплохо работает, которое позволяет зарабатывать при адекватных процентах прибыльных сделок, и позволяет стабильно продолжительное время закрывать профит за профит то есть в среднем вы должны зарабатывать каждая сделка прибыльной быть не может вы должны по статистике зарабатывать если вы по статистике теряете нужно пересматривать свою методику торговли нужно начинать все с нуля как построить какую-то систему и как э, с чего начать э, пошагово это мы будем рассматривать в третьей части нашего курса по техническому анализу там мы уже будем строить э, пример, будем создавать пример э, уже к э, стратегии, где мы все рассмотрим. От точ, начиная от точек входа, заканчивая, э, начиная от точек входа, рассмотрим, как выставлять стопы, профиты, определять цели и полностью, как провести сделку грамотно. Теперь рассмотрим формации для определения ваших целей. Уровни поддержки сопротивления. Давайте вернемся к терминалу Quick и посмотрим. Давайте возьмем 5-минутный таймфрейм инструмент рубль-доллар. Где-то на исторических графиках вы определили зону поддержки сопротивления. Вот давайте мы здесь будем рассматривать зону зона поддержки. Вот мы по каким-то критериям ее определили. К примеру, вот по этим уровням мы провели зону поддержки. Теперь от этой зоны поддержки попытаемся зайти в сделку. Будем играть на отскок от данной точки. Коснулись зоны поддержки, мы заходим в лонг и выставляем стоп за нижней границей зоны поддержки, как один из методов, мы об этом уже говорили. И теперь давайте смотреть, где нам крыться. Самый простой и доступный метод, который отлично работает. Давайте мы сделаем сделаем зеленым все-таки это профит нужно нанести на график ближайшие сопротивления какие у нас еще сопротивления так здесь у нас уже давайте откручивать назад Естественно, мы в момент входа смотрим все на истории. Вот еще сопротивление. Можно даже рассматривать это как зону сопротивления. Хотя это отдельных два уровня. Здесь зона, зону это не назовешь. Слишком большой диапазон. Итак, мы заходим в сделку. Если у нас один контракт, то наша цель может быть закрытие около при пересечении первого уровня сопротивления. Или, возможно, при подходе к нему. Это уже вам решать, где вы попытаетесь зайти, где вы попытаетесь покрыться. Но если стоп у нас, смотрите, здесь около 50 пунктов, то профит мы можем брать уже 150 пунктов. То фактически, начиная вот с этой области, мы имеем право крыть профит. На практике нужно, конечно, где-то приблизительно 1 к 3,5, 1 к 4 рассчитывать, потому что за счет проскальзивания и других вещей может быть ухудшение результата. Теперь мы видим, что при подходе к первому уровню сопротивления, скорее всего, рынок его сразу не пробьет. То есть здесь можно крыться. И тут вот два возможных варианта. Вы можете покрыться здесь, не доходя. И можете покрыться при пробое этого уровня. То есть, вот сразу покрыться здесь. На этом выносе вы можете покрыться. При пробое уровня сопротивления крыться очень легко. Рынок идет против вас. Поэтому даже большой объем, это хорошо, если вы одним-двумя контрактами торгуете. Это одно. А если вы, например, заходите 100 контрактов по Газпрому, то покрыть 100 контрактов по фьючерсу, по Газпрому, если вы начинаете догонять рынок, можно получить достаточно большой просказин 10, 15, 20 пунктов. В случае, если вы кроетесь на пробои уровня, то здесь будет однозначно вам очень комфортно. Вы спокойно заявочку поставите, ее съедят, пролетят дальше, и вы без просказиня покроетесь. Если вы торгуете, скажем, тремя контрактами, можно разбивать позицию на три части. Первую часть закрываете, как только вы пересекли уровень соотношения 1 к 3. Вторую часть закрываете при подходе к уровню. И третью при пробое уровня. Или здесь вы можете даже подождать и закрыться где-то при пробое верхнего уровня. Теперь покрытие по, при, при помощи индикаторов перекупленности и перепроданности. Что это такие за индикаторы интересные? Давайте нажмем редактировать график и добавим на график индикатор. Ну самый э, известный наверное и популярный индикатор это индикатор осциллятор стохастик Если торговать при помощи данного индикатора с моей точки зрения недостаточно эффективно, потому что этот индикатор хорошо работает в боковиках. Но в боковиках достаточно сложно э, заработать. И в боковиках э, меньше движения. Много ложных движений. В общем, настроить индикаторы для павиков стохастик RSI очень сложно. Вот торговать на рас, э, расхождениях RSI на дивергенции. Вот это другое дело. Так, количество периодов э, ставим 15. Или 20, 25. То есть, этот индикатор нужно взять вот в таком виде. И вот теперь смотрите. Вернемся к нашей точке входа. Так, давайте еще раз, может быть, кто не знает, по поводу индикаторов. Просто в этом курсе мы индикаторы по отдельности не рассматриваем. Что такое индикатор Stochastic? Это индикатор, который один из... Показывает зоны перепроданности и перекупленности. Что это подразумевается? Если рынок перепродан, большой вероятностью он может развернуться и пойти в другом направлении. То есть, из нисходящей тенденции рынок перейдет в восходящую тенденцию. Что такое зона перепроданности, перекупленности? То есть, рынок рос, все накупали, покупали, покупали, рынок перегрет, большая вероятность, что из этой зоны рынок развернется и пойдет вниз. Вот давайте здесь, вот мы сделали побольше. Параметры поставили и видим зону перепроданности, уровень 20, то есть индикатор меньше 20, большая вероятность разворота. Обратите внимание, предыдущий разворот тоже произошел в этой зоне. И отсюда и вот зона перекупленности. Отсюда и методы торговли. Мы вошли по какому-то сигналу, встали в лонг. И как только индикатор входит в зону перекупленности, здесь мы закрываем свою позицию. Как видите, сделка здесь получилась гораздо короче. Но здесь соотношение 1 к 3 тоже выполняется. То есть, соотношение 1 к 3 – это необходимое требование. Если это не выполняется, то крыться все равно нельзя. Но как сигнал, индикатор перекупленности – Индикатор находится, стахастик в зоне перекупленности. Это хороший метод. Можно э, изменить параметры, редактировать. Давайте стахастик поставим, параметр еще больше, 30. Смотрите, рынок будет позже входить в зону перекупленности. Ну, вот очень хороший такой пример. Здесь прям четко э, зона перекупленности и перепроданности связана с минимумом и максимумами. Кажется, что просто идеальный вариант. Здесь продаем. Здесь покупаем. Продаем. Покупаем. И продаем. Но вот, обратите внимание, вроде бы все красиво, но дальше рынок продолжает идти вверх. А индикатор показывает в шорт, шорт. Шорт надо вставать. И вот здесь у вас будут лоси. То есть. В боковике индикатор работает идеально, но на тренде он показывает ложный сигнал на вход. Следующий смотрим: ускорение тренда. Покрытие при ускорении тренда. Что такое ускорение тренда? Ускорение тренда это аномально высокая свеча, которая появляется на рынке. Давайте индикатор мы сейчас уберем. он, он нам уже зону 3, область 3 уберем. Он нам не пригодится. Давайте смотреть, где у нас аномально высокие свечи. Таких свечей на самом деле на графике немного. Вот свечка. Вот свечка. Она явно выше среднего размера, который присутствует на рынке. Вот. Вот здесь две свечи подряд. Итак, смотрим. Мы входили от зоны поддержки. От зоны поддержки мы вошли в рынок. Вошли несколькими контрактами и начинаем крыться. Начинаем крыться. Вы увидели, увидели аномально высокую свечу, что подтверждено еще и объемом. Здесь можно закрывать первую часть объема. Опять же не забываем, что здесь мы уже вошли в зону, где мы имеем право крыться. Здесь, кстати, появился Свеча нормально высокого объема. Вот свеча. Можно крыться на ней. Опять же смотрите. Эта свеча связана с пересечением зоны сопротивления. И следующая свеча, которая сразу две зоны сопротивления пересекает. Еще раз большой гигантский объем. Здесь закрываем оставшую часть позиций. На этом этот урок заканчиваем. А роботов для выставления профитов мы рассмотрим в следующем уроке.